Всем привет! Я еще раз хочу напомнить, что 30 августа стартует наш марафон «Возможности меня». Это марафон созданный для тех, у кого нет возможности приехать на ретриты. Но очень хочется получить ту информацию, которую я не даю в эфирах. Это тот формат марафона для тех людей, у которых нет возможности целыми днями присутствовать в каком-то месте. По каким-либо причинам. Потому что эти марафоны, они, конечно же, есть каждый день марафона. Он будет в записи для вашего удобства. Если вы по каким-то причинам не смогли присутствовать, то он, конечно же, будет. Ну и, конечно же, что в марафоне? В марафоне мы будем открывать себя, открывать истинного себя. Открывать истинного себя не только по психологическим разборам, но и на клеточном уровне мы сдвинем вашу основу, вашу точку сборки э, с той оси, на которой вы застряли. Почему-то же вы здесь есть, почему-то вам не дают продвинуться дальше. Почему это с вами происходит? Не можете понять, но чувствуете, что вот-вот уже что-то должно случиться. Вы понимаете, что вы э, той в которой вы живете, вам она уже не интересна. А к той жизни, к которой вы стремитесь, вы чего-то еще недопонимаете. Есть какой-то какой момент, который вас тормозит. И вы очень хотите его понять. Что мы будем делать на этом марафоне? Мы будем раскрывать и эти моменты тоже. Конечно же, мы затронем а, не только не только а, ваш. Ваше осознание, не только ваше желание, не только ваше физическое тело, но и, конечно же, весь тот протекающий мир, который находится вокруг вас. Почему именно Его вы видите, почему именно в нем вы живете, почему именно Он вам доступен, а не тот, который вы себе придумали в голове? Почему так происходит? Почему у вас есть то несоответствие, которое вы чувствуете, что вы хотите жить по-другому? Почему вы не можете взять то, что принадлежит уже вам? Почему это с вами случается? Так много вопросов, на которые вы не знаете, где найти ответы. Именно в этом марафоне вы найдете все ответы. Что вам даст этот марафон? Он даст вам иную, другую жизнь, другое качество вашей жизни, к которому вы стремитесь. Вы разложите все по полочкам, что случилось с вами. Почему это происходит именно с вами? Зачем вам это нужно? По каким причинам вы все это притянули в свою жизнь? Зачем вам это? И самое главное, как это исправить? Как поменять себя? Как сместить свою точку сборки? Как исцелиться от каких-то заболеваний? Почему они вообще у вас есть? Это все можно сделать. И мы это будем делать. Хочешь менять себя? Хочешь стать новым? Присоединяйся, я жду тебя.